Циклон Хильда идет по Австралии. На австралийский округ Кимберли обрушился тропический циклон Хильда, принеся с собой ливни. В некоторых частях страны выпало более 100 миллиметров осадков. Ветер, чьи порывы достигают 33 метра в секунду, валят деревья. В результате разгула стихии без электричества остались 2000 жителей. Циклон движется по направлению к коммуни бедаяданга на юго-запад страны. И хотя ветер постепенно затихает, сильные дожди не прекращаются. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечение людей,